Ну, он называется по-военному «День ракетных войск и артиллерии». Но это ведь э, начало контрнаступления наших войск под Сталинградом. То есть начало нашей победы. И, по-моему, вот, пускай меня поправили, ну, сегодня 80 лет. Вроде, 80. Вот, плюс тому праздник... Саша, слышали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 И сейчас чеченцы уже называют себя пехотой России и, кстати, неплохо воюют на нашей стороне. я эту песню старался, и тогда старался пореже петь, но однажды в такой боевой компании спел. Они говорят, а вы чаще пойте, я говорю, а почему? Говорят, а после нее хочется встать и пойти,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 Пулачь не легче житьем. Но если мы все же народились в России, Давайте сегодня умрем за неем. Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Россией царит воронье. Но если мы все же родились в России,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 Это вообще-то Академия ракетных войск к стратегическому значению, но при участии главного разведного управления КГБ, поэтому здесь есть ребята из ГРУ, из КГБ, но мы всегда свято отмечаем День ракетчиков и ракетных войск. Сейчас его куда-то передвинули, там, стратегические войска в другое, день что-то отмечают, а мы всегда дегтаться не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 Мой дом, ракетные войска, я родился на БРК, Но главная часть моя была без зима. И я воля дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до удари и пьянствую до крипа. Шены повысил уже, я на последнем рубеже, но есть гитара и не невырванные зубы, Ведь я за мир стою в душе, Ведь мне таяна и маше, И даже мало одинаковый сугубо.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 а я тогда работал в военном отделе правды. И вот несколько сильных, умных мужиков из ЦК Кавсанола, они затеяли одну штуку, а именно мы решили объединить вот тех, кто служил в Афганистане, сделать движение воинов-афганцев. Мы назвали вот движение молодых воинов-запасов, чтобы не сильно раздражать. Да. Но потом мы сделали это. Да. И вот эти демократы и всякие сволочи и смики, типа как Генрих Брайден был такой, кстати, отец моего приятеля Артема Боровика, э, они организовали э, какие-то новые общества, Союз ветеранов Афганистана, э, Союз воинов интернационалистов, потом, боже, боевое братство, дали какие-то льготы. И поэтому вот э, те, кто отслужили настоящие войны, они превратились, да, льготы какие-то коммерческие, они превратились в бизнесменов и в бандитов. Я очень боюсь, что вот после этой войны, которую мы выберем, то же самое произойдет. Поэтому я напоминаю одну из своих старых песен, которая с этим связана. Называется «Братья по войне».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 С кем вы, братья, с кем вы, братья, Мои братья по войне? Вас не вправе насуждать я, Но все чаще снятся мне, Не вернувшиеся братья, Наши братья по войне. Да, надеждою и статью Мы такие же вполне, о чем ж так стыдно, братья, Переснимкам на стене? 50 лет назад, когда мы были курсантами вот эти ракетные академии, очень многие из нас были а, не то, что они садечки, а, э, больше белыми, чем красными. Вот это целая романтика, поэтому одна из песен. Правда, написал тоже, но на эту же тему. Ахбуля, конечно же, дурацу, но это еще ничего. Сейчас капитан из главпура, Скорея Кремлевские звезды по Опять обратились в Орлов. Восходит трехцветное солнце Из красных советских углов. В музейном Успенском соборе Гремит бедургия, дядя И значит, за Черное море Там снова пора отплывать Сбежится с окраин -союзом Орда, голопузы, гостон. Стреляет, возевший от груза Отчаянный наш теплоход А впрочем, куда торопиться Товарищи штабс и корнет. Еще мы успеем напиться И в землю зарить под Ах, пуля, конечно же, дура, но это еще ничего. Пьет штаб с капитаном из Главпура, с корнетом из войск ПВО. Пьет штаб с капитаном из Главпура, с корнетом из войск ПВО.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 Но давно, ну, уже, правда, лет 15-20 назад, случайно заехал в окраинный район Московской области Талтинский. И там в совершенной глуши что разрушенный монастырь, и который восстанавливали две монашки. Две молодых девчонки. И их перевели оттуда из Новоголубинского монастыря. Это большой женский монастырь. Вот. И одна чуть она стала настоятельницей, а другая была ее единственной подчиненной. Другая молодая была с ней. она мне показывала вот этот заброшенный двор. И мы нашли с ней подкову, это счастливый предметы потом влазили на какую-то разрушенную колокольню. В общем, в этой песне называется «Подкова». И откуда взялась-то подкова на пустом каменистом поле? Это было в селе Маклакова в Александровском монастыре. Это было в селе Маклакова в Александровском монастыре, Не по возрасту ведь приметы, Не по чему мечтать о любви. Догорают господне лето, Угасают волнения в крови. Догонает Господне не лето, Угасает волнение в крови. Отчего же прерывисты речи, И подковка забыта в руке? Почему задрогаются плечи, И сползает слеза по щеке? Почему задрогаются плечи, И сползает слеза по щеке? И до старости сердце готово Вспоминать, как на поздний завет Мы прощались в селе Маклакова, В Александровском монастыре Мы простились в селе Маклакова, В Александровском монастыре Я. не хочу никого представлять, но хочу сказать, что есть и десантники, и хочу спеть песню, которая называется "Теленяшка". Под грузом как кому не тяжко, от рады мало в седине, Моя десантная тельняшка. Уже давно не служит мне, Я в ней прошел, пусть в небольшую, но в настоящую войну, В ней возвращался в городшую, Свою любовь, в свою весну, И вновь, как в любности, бывала на берегу на реки. Родной ее бросал, как покрывало На плечи девушки одной, Дрожали синие плоским, девчонки хасаясь плеч, И поцелуя подголоски Перепевали нашу речь. еще не раз. После Афгана я в небе тер, сквозь снег писал. И что покловковые раны Уже не верят чудесам. Ношу гражданскую рубашку И не заглядываю вдаль Но ту десантную киняшку И ту любовь, и много жаль Но ту десантную Теряшку Эту любовь И много жаль После первой поездки в Афганистан Называется «Вечерний свет». Вечерний свет, вверх погас В ущельях сыра и темно Вода во флягах, да, как вино. Война не понимает нас. Пусть оставались мы не раз Человек с ней на Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас. На грем высланы посты, их меняют Через час. Война глядит из темноты, Она не понимает нас.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 А когда мы учились в этой ракетной академии, хотя у нас была специальность более электронная такая, не так что прям четко в ракете гайки там закручивают но нам да, приходилось ездить по разным местам в том числе то что мы знаем как космодром тюра тюратам это станция тюратам на железной дороге кстати перед этим самым тюратамом станция называется Секс Ауль вот. А сам этот город Ленинск, он вообще относится к зило ардинской области Казахстана. Но еще одно название этого места, даже два названия, по... мне туда приходилось летать самолетом, это там аэропорт Крайний. Вот. И еще там, по-моему, четвертый, какой-то главный научный, какой-то военный полигон Министерства обороны. Это все одно и то же место. Вот у меня песня была еще в Курсанской годы. Я сегодня извиняюсь, буду много старых песен. Фельд. Мне хочется, чтобы не только мои однокашники, но и все, кто здесь присутствует, горнули бы в светлые времена примерно 50 х годов прошлого лета. Колеса, колеса. И казенные дом Монетку подбросы. Это орлом, значит, путь далёк Лежит нам на восток Снова будет далёк Лежит нам на восток Где верблюды, верблюды Корабли пусты Где казахские юрты чаклые густы Где придут стада в город Гзылларда, где придут стадам, В город Зылларда, где рассветы закаты незнакомые, Где мы просто солдаты, парни скромные, где нам след вдохнул, Город секс-ау, где нам след вздохнул. Город секса Вновь беседы о жизни И, коль долг велит, Мы послужим отчизне На краю земли Не болеймся Пить мы в Ленинске Не болеймся Братцы в Ленинске Через половеку удивляет, ведь не я один там был, вот среди курсантов, белогвардевец. Ведь даже наши начальники, полковники с нами разучили, ну, как минимум, царские песни, чтобы в строю там мы пели, там, «Сдейте с уголами, полный дороги и так далее. То есть тогда была эпоха какая-то, да?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 И прощались с Россией, как будто вчера, Что сказать сыновьям, не видавшим в России, Как назвать эту боль родным берегам, По церковным крестам невысоким осином, И чуть видным в тумане огромным стагам. Нам отпустят грехи Комиссары Предсмертные Наши раны в ту ночь Перестанут болеть И Россия зайдет Над могилой засветлась И полярной звездой Будет в ней бегалеть И Россия зайдет Над могилой засветлась И полярной звездой и будет вечно гореть. Моя любимая кличка, которую ее не я люблю. Называется она приключения не знать и его друзей. И была считалка, которая, не знаю, говорил, Эни Беня Рест, Твинтер Финтер Жест, Эни Бене Рямот, Винтер Финтер Жамо. Я вот эту считалку переложил, так сказать, на некоторые наши военные посиделки. Ну там упоминается слово, например, триада, триада это. Три вида ракетных, ракет, а ядерных вооружений. Ракеты, подводные лодки, стратегические авиации и так далее. Ну, очень понятно. Мы собрались на пельмени. Мозговой армейский трест. Эй, не бей, не бей, не бей не пей, не рест. Все разведчики языка повскакали с мест. Чтоб грешили твинтер-твинтер-твинтер-твинтер-жест А слубянки едут в танки, эни не фыр Вывал тишин, чтоб за град не думали про них Вот мы сели, вот мы сели, выпили в пресес эни не окосели твинтер твинтер Мы сейчас еще по разу, не бени ух И крылатые заразы твинтер твинтер ух А потом и всяких лекций чуть что их мобильный МЭКСы Эй, не не столь Ну, отрайден ты под лодки твинтер финтер Мы заманим русской водкой Набель в Леверкуль Вот они и без триады и ни не нет А у нас в порядок И пивко Из И с горючей смесью Твинтер-финтер-буль Мы вперёд, мол, выйдем вместе Хватит воевать Вот как можно, эй, не мирость вы. Если сядут заперли светлые умы. Здесь присутствуют еще один, мои дорогие друзья. Это журналисты, которые непосредственно связаны с войной. Например, нашей газеты Правда в Афганистане в период войны Вадим Акулов не пришел, по-моему, на долгому прийти в Сакор здесь и в те времена. Ну, мне хочется какую-то журналистскую но все-таки лично. Так получилось, что с одной из девочек, будущей журналисткой правды, мне пришлось работать, когда начал учиться в школе с 9 класса. Вот. А потом, когда она уже пришла в газету, и однажды поздно вечером приходит ко мне в кабинетик, в кабинетик, и тогда, а для меня, говорит, в завтрашнем номере статьи напечатали. А я еще не видел завтрашний номер, обычно, кстати. Газеты когда выходили вот накануне, то есть не утром, как бы, а поздним вечером предыдущего дня. Я еще не видел эту газету, а так,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 о том, что я с другими не грешу. Прекрасная еврейка, меня ты пожалейка, Не -то. то я снова башню порешу. Но Галка отвечает, что мормон Берет ее четвертою из жен. По их закону с гаремом спят мормоны, Чем я чрезвычайно раздражен.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 Я прилетел туристом и сделал дело чисто, Как твой учитель завещал манькам. Для галочки ответит раб, и я, Вас обижаю, русские друзья. Ее родные, кстати, Сидят в моем стенате, Для галочки повесить их нельзя. Ну что ж, тогда и я уменьшу прыждь. Для галочки закончу землю ры. Пускай хоть с эскимосом живет она раскосы. Для галочки все это может быть. Сейчас галочка на чукотке. Ну вот, да, говорю, с третьим мужем с Я вот э, сейчас перед нашим выступлением съездил на родительские могилы в город Шуя, в и, и хочу спеть песню, которая касается ему Ну, такой небольшой городок, сейчас там, по-моему, 1070. Был первый институт, который, конечно, станет за университетом. Там упоминается слово экер, а это... Построили какой-то зарубежный завод на основе фенологов дебитов, в общем, отравляют до конца шуру. И, кстати, интересно, все вроде уходят, а вот эти э, всякие химические, вредные предприятия, никто из России не ходит. Они продолжают это работать. Ну не важно, в общем, песня Шури. А мне уже немало лет. Хоть и судьба порой голубит, Но шуйский университет Меня уже все реже любит. Когда, как облажен, вражна, Я тороплюсь вернуться в шую,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 что у вас катаюсь, я один как бука Зачем хожу я в те места, Где половал судьбу и руку? Всему свой срок, своя статья, Гуляет с рад в предместе Моя гражданская семья. Газета «Шуйские известия» Прости, прощай, моя семья. Газета шуиски известия» Тогда какомбат же рожна. Я тороплюсь вернуться в шую, Пусть без меня цветет весна. Весна над векером бушует, он а без меня цветет весна, весна над родом бушует. Вот <связывается> почему то когда мы были марксистскими мексиканцами, у каждого был какой-то прозвище. Но это не удивительно. В любом мужском коллективе. Прозвище давно. Да? Но почему-то у нас э, у многих довольно. Да, были прозвища из мультфильмов. Вот я сейчас пою одну из песен про бонифакция. А вот, например, у меня было прозвище Вахмурка. Почему Вахмурка? Ну тоже мультфильм -то был. Приключения в Вахмурке вы разумели, что-то понятно. А вот бонифакция, это Валера Сенкин, это не самый умный человек был среди нас, к сожалению, ушел уже из этого мира. Вот. Поэтому эта песня чисто шуточная, какая. а предыдущая песня она называлась Футболист, хоккеист и балбес. Он сейчас просил, где это, ну спой про меня, спой, футболист, хоккеист и балбес. Наш общий друг. Пошел служить в ракетные войска Не отсуждать, если вам 17 свалять неслов нам в жизни врага Он не хотел командовать и строить Боекотом нас не желал крепить Искал друзей, чтобы было ровно трое Потом искали, где б ее купить он заголен в сражениях тортёжных, Он мог не спать три ночи и три дня. Не молодец, в любви чуть не сгорели его огня. В РВСН такая не дисциплина, Любову в пол руну не протянуть, А в голове толики, анины, Пить или не пить, ударитель пастут, а ну да. А ну-ка вдаль, попробуй, а там дерись машинным языком, Гори огнем, и службой учеба. Мы с Бонькой здесь от третьего найдем нашу щедру. По кличке Бунифации пошел служить в ракетные войска, Не осуждай.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 Вот и весь служебный рост На малых погодах Пусть звезд Охожу все годы В командных разводах Для меня дня округа Бил условного врага Но с года не чаще Враг настоящий Я в Хазе и не его Я верхом на танке Ездил по вот так, я стоял на дубеже Спал со шрани в блинаже Я копал окопы Посреди Европы Не давала ордена Удивленная страна Умный мой парует. А дурак воюет. Я не робот и не слаб, Я отнюдь не против вас, Но с моим окладом Им меня не надо. Я под вечер или в ночь Препить водочки не прочь, Это тоже дело, Если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, из Тамбова, Вали, Москвы, разве что контур и никому не нужен. Парень, который бывал в Он был сейчас на водку не купил. Тот Зачем разница 90 лет Виктора Павловича Пуценка. Некоторые в этом зале знают, про других, я скажу, для других скажу мне свислов. В принципе, он генерал-инженер. Он много служил в Афганистане, причем как бы в афганских войсках был советником, начальника инженерных войск. Очень много там воевал.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 а вот Ангасов он так искренне любил. Шрем даже написал песню. Называется Вровь над Кабулом восходит звезда. Это, в общем-то, все это нарено его и в его памяти, я сейчас это исполняю. Там не совсем понятно несколько слов, они а не на по произношении, но, в общем-то, бурубархаи, это значит счастливого пути. Поэтому вот, э, афганцы иногда, и наши и ребята называли машины бурбухайки, потому что на них обычно написано бурбухайчество в буде, да. Шурави это значит советский, советский мой, да. Иншала, иншала, это так угодно Аллах. Он притворит дверцам, Разве я мог не вернуться туда, Где похоронено сердце? Крик мультивов и мат часовых Четки стучат, словно пули, Я на Руси еще числюсь живых, Сердце осталось капуле. Ваш девушка мне говорила, Два наших сердца наек приняла, Вторую ламанья могила. Пусть над когом сгорел мои моим В небо поля и на Вы победили, родные мои, Я сгородил свое сердце. Вносит Кобур, восходит звезда, Хлопает Моделин Как я могу не вернуться туда, Где покоронено сердцем? Разве я мог не вернуться туда, Где покоронено сердцем? Ну и сейчас будет последняя песня до перерыва, перерыв мы объявим примерно минут на 15, вот, после перерыва нам нас ждут, я надеюсь, какие-то сюрпризы, некоторые привычные, то есть первые три песни споет моя дочь Мария, но не из-за того, что моя дочь, а из-за того, что она гораздо более популярный исполнитель, чем я. Вот, но, поскольку мой концерт, с нее трех песен хватит. А я хочу спеть шуточную песню о ракетных войсках и понимаю, что нормальный человек может подумать и сказать, что а над надо там шутить песни про ядерную войну. Но мы тогда их называли песнями протеста. И потом были очень тревожные ситуации.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 и все вокруг изменится а окончится проворный перепляс И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз Я день унесу в Я сяду возле черной кнопки пуск Изделие красивое и нежное в Америку отправить срочный груз. И в этой вот той ситуации, Покуда не дошел ответный зал, Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал. Танцуют медведы и титанчики, Сержант, палатис, атлас, палат, палат, посейдон, Америку звоню. Здорово, мальчики. Пешкует, привет, звучит лейтингафон. Я спрашиваю, как изображение, сэр? Right, вот и этот, что у вас. Изделия находятся в движении. Эд, мы пустились в боезапас. А я кричу, какую вижу женщину. Они кричат, не слышим, повторим. Телеграм-то черточки уменьшены Со мною синим пламенем горит. Встречайте, новый год ноту тебе и завтра. Там женщины танцуют в парике, Но знаете, что ракетная дивизия Готова к переходу в ПОВПГ. Передет и все вокруг изменится, окончится проворный перебаз. И женщина красивая оденется, в красивый номерной на диогаз. Спасибо. Отдыхаем, ем, пьем через 15 минут еще немножко, получается. ということで